Сейчас мы будем говорить о мошенниках. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. Если, вот, например, прямо сейчас вы увидели, что вам на, телеф... на банковский счет поступила энная сумма денег, и вы не знаете откуда, не спешите радоваться. Возможно, это мошенники, которые пытаются таким образом завладеть вашими средствами. Что они для этого делают, каким образом им противостоять, разберемся в ближайшие несколько минут. С нами на прямой связи юрист, финансовый консультант Елена Феоктистова. Елена, доброе утро. Доброе, Доброе утро, Olá. здравствуйте. А, Елена, вот что делать? Вот мне прислали какую-то сумму. А, вот Тимофей сказал, не спешите радоваться. Почему? Потому что это действительно могут быть мошенники. Во-первых, ситуация следующая. Если вы увидели просто смс-уведомление о том, что к вам поступило на счет, не факт, что это от настоящего банка смс-уведомление. Потому что могли мошенники с помощью подменного номера сделать для вас видимость, создать о том, что якобы деньги пришли. Но реально uh -huh. на карточном счете ничего не окажется. Это первый вариант. А если да, все-таки деньги поступили? А если все-таки деньги поступили, то они фактически будут вас просить о том, чтобы вы вернули, что э, угрожаете. И там зачастую даже очень часто воздействуют именно эмоционально, могут кричать, плакать то, и так то далее. То есть вслед за этим переводом поступает звонок, и вас просят эту сумму вернуть, перевести обратно, да? Да, или сообщение, просят перейти по ссылке и заполнить данные, чтобы вернуть эти деньги и так далее. Ну а соответственно, вы сами понимаете, что ссылка может быть и вредоносной, угу. и э, могут вирус подсадить и так далее, и так далее. Какие суммы обычно переводят? А, от 500, от 300 рублей могут и даже 5000 перевести mm. и сказать о том, что это все мое, пожалуйста, верните, и так далее. Здесь главное сохранять спокойствие и действовать разумно. В первую очередь вам не нужно возвращать деньги напрямую. Вы говорите, да, вы ошиблись, не вопрос, пожалуйста, позвоните в банк, я сейчас тоже позвоню в банк и подтвержу отмену этой транзакции. Ага. Вы со своей ага. стороны, я со своей стороны. И все, и больше не надо вести никаких переговоров со злоумышленниками, потому что они будут всяческими правдами и неправдами стараться завладеть вашими э, и паспортными данными, или же номером телефона, или банковской карты. Вот, Елена, к примеру, они перевели 5000 рублей. А, я злоумышленникам сказал, что их слушать не буду. Сейчас позвоню в свою банку. Все то, что только что вы сказали. А, в банке что будут делать в этом случае? Будут куда-то переводить деньги, или все-таки эти деньги оставят у меня на карточке? Ну, а потом я смогу их потратить. Банк будет, в первую очередь, банк примет от вас заявление. Если вы скажете, что пожалуйста, верните деньги отправителю, я не согласно с этой транзакцией, то банк или, тут два варианта, или он будет ждать действительно, что эта транзакция ошибочна и будет ждать подтверждения от второго участника, или в автоматическом порядке действительно отменит эту транзакцию и вернет денежные средства. По факту, если вы ничего не делаете, эти деньги остаются у вас, то вы должны помнить о том, что у нас по гражданскому кодексу есть право взыскивать с вас тогда деньги и неустойку за неосновательное обогащение. Вот этот момент. Такой а, давайте, а, давайте, это а вот давайте об этом поподробнее поговорим. Неосновательное обогащение. Говорят, что есть еще один вид э мошенничества и шантажа, когда мошенники тоже переводят вам какую-то сумму денег, а потом начинают как раз шантажировать вот этим... Неосновательным обогащением. Э... Ну, перевели 10 тысяч рублей, потом говорят: переведите нам 9 тысяч, а оставите себе тысячу. Ну, вы же нам так помогли, человек это делает, а в итоге потом да, его штука. Насколько это серьезное обвинение, что грозит человеку, который вот так вот неосновательно обогащается? Якобы. Здесь нужно понимать о том, что действовать нужно будет только исключительно через суд. Мошенники это кричат, и они кичатся этим, но они это делают для того, чтобы выбить вас из спокойного эмоционального состояния, чтобы вы растерялись и выдали какие-то важные для вас вещи. там Паспортные данные, номер телефона или данные банковской карты. Вы должны понимать и четко как бы, спокойным быть о том, что хорошо, ребят, я сейчас позвоню в банк, отменю эту транзакцию, если вы считаете, что угу. я неосновательно обогастился, пожалуйста, подавайте в суд и доказывайте это в суде. Я в суде буду доказывать о том, что как только я увидел, я отменил, я со своей стороны все сделал, а у нас, соответственно, есть 401 -я. Статья Гражданского кодекса, которая говорит о том, что мы ответственность несем только при наличии вины. Елена, давайте резюмируем и посоветуем нашим зрителям, что э, делать, если неожиданно на их счет поступают э, некие суммы. То есть, во-первых, не вступать ни в какие переговоры с мошенниками, обращаться в банк и э, оставить там заявление, да, деньги не тратить, постараться вернуть их банку, чтобы к вам потом не было никаких вопросов. Да, совершенно верно. Я бы еще даже добавила, что даже если к вам приходит уведомление о том, что якобы какое-то заявление подано от вашего имени, не только деньги на счете, но вдруг вы э, позвонили и представились из банка и сказали, что вы подали заявление на смену номера или там на перевод и так далее, или на кредит. Пожалуйста, не ведитесь, из банка не звонят. Это, скорее всего, в 99% случаев это мошенник. Елена Феортистова, финансовый консультант, у нас на связи. Спасибо большое. Да, спасибо.